Всем привет, с вами Александр, сегодня 28 июня, я нахожусь в поселке Холмогоровка, еду со стороны моря, и хочу вам показать новую Холмогоровку. Новая Холмогоровка находится примерно в 10-12 километрах от центра города. Чтобы сюда добраться, можно ехать на автобусе как на Селиноградск, так и на Светлогорск. До остановки примерно топать минут 10. Вот начинаются дома. Посмотрел на сайте у застройщика. Написано, что будет детский сад на 120 мест, тут должен быть супермаркет. На территории очень много маленьких магазинов, так что, в принципе, есть где купить продукты. На такси в город ехать приблизительно 200 рублей, до моря где-то 600, это по Яндексу. Очень много парковочных мест, но я разговаривал с человеком, который здесь живет, говорит, что вечером все равно трудно поставить машину. Сейчас выйду, похожу здесь пешком. Такая территория, достаточно ухоженная, аккуратные домики, у многих людей цветы на балконе. Приблизительно до окружной дороги 4 километра. Уехать отсюда можно на нескольких автобусов, но до остановки придется пройти. Автобусы ходят часто. Спокойное место, здесь лес рядом. единственный недостаток этого места это то что когда выходной день допустим лето тепло вот сегодня воскресенье поедет вечером очень много людей с моря и будет стоять пробка прямо отсюда от на будет стоять пробка в город но возможно когда-нибудь будет новая дорога и этой проблемы уже не будет я не рекламирую это место так на сайте посмотрел застройщика немножко, там написано то, что здесь автономное отопление. Некоторые люди в России не знают, что такое автономное отопление. Автономное отопление это когда подведет газ, у каждого стоит свой котел, и он отапливает свою квартиру тогда, когда считает нужным. Мне как-то задали такой вопрос что только автономка и я удивился что некоторые люди не знают но оказывается в некоторых городах нет квартир с автономкой или может быть они есть но их немного По поводу стоимости жилья посмотрел, значит, от 37 тысяч за квадратный метр. Насколько цена это актуальна, я не знаю. Вы можете найти телефон застройщика в интернете, кто застраивает новую Холмогоровку, и сами узнать. Телефон в описании оставлять не буду, потому что это не реклама. Сами решайте, нравится вам или не нравится. Жили бы вы здесь. Улица Счастливая. Так довольно-таки аккуратно. Я считаю, что место неплохое. Впереди магазинчики, салон красоты. Вот палисадник. Буду показывать вам жилые комплексы, потому что много людей смотрят, которые хотят переехать. Много подписано таких людей. У многих летит цветы на балконе. Магазин разливного пива. Целый маленький мини-городок. Идеальная экология здесь. Здесь, кстати, у них скважина своя. И какая-то там подготовка воды еще. Но, видимо, скважиной там нужно какие-то же фильтры ставить. Спросил у женщины, как вода здесь, она говорит, хорошая вода. дома еще не заселены вот новые строят многие конечно скажут что как бы выселки далеко от города но с другой стороны сюда ехать то же самое что ехать с удаленного центра микрорайона в Калининграде до окружной дороги здесь без пробок ехать ну, минуты 4 воздух здесь идеально чистый потому что это место находится на севере города и здесь нет никаких предприятий До моря приблизительно километров 17. 17-20. Ехать на своей машине минут 15-20. Не все заселены дома. Смотрите, здесь нету штор. Может быть выкупили квартиру и не живут живут людей все равно очень много и так много цветов на балконах заглянуть в подъезд дальше подъезд не пойду потому что может быть это кому-то не понравится кто будет смотреть видео Танцы, фитнес. Если мы возьмем стоимость 40 тысяч за квадратный метр и возьмем квартиру 60 квадратов, то получается 2 миллиона 400 тысяч. Вроде и немало, конечно, но в Калининграде новостройки с автономным отоплением стоят дороже, раз только людей приняло решение купить здесь квартиру, видимо, все-таки цена какая-то адекватная. Я не очень разбираюсь в стоимости недвижимости в Калининграде, поэтому не могу сказать, кому-то посоветовать, сказать, что вот это выгодно, стоит покупать или нет. Для этого есть соответствующие специалисты, которые занимаются подбором квартир. Если кому-то нужна помощь в том, чтобы определиться, в каком районе купить квартиру в Калининграде, можете написать мне в ВКонтакте или, или в Инстаграм. Я могу повозить вас по городу, и сами выберите район, который вам больше всего понравится. лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Александр.